Чем занимается планировщик на пальцах, видно на экране. То есть есть у него ресурсы, люди и оборудование. Его задача их соединить, ну, чтобы люди какую-то определенную неделю пришли на объект вовремя да, с запчастями и сделали значит, операции, либо телеком работы. В современных системах есть инструментарии, ну, в современных в некоторых. ну В it системах есть такая функциональность, которая позволяет сделать ну, в приложениях. Чтобы это все заработало, нужны данные, нужны качественно выстроенные там процессы. У нас есть целый курс, у нас целая есть там программа подготовки, значит, мы всегда спорим с заказчиками, надо, не надо выделять. Ну, так или иначе, эта профессия, она есть на рынке, соответственно, мы ищем людей, которые имеют опыт планировщика, да, с тем, чтобы они реализовывали это на проекте.